Он мне недавно подошел и сказал, вот я расстался с девушкой, у меня муниципальная кровать, и я не знаю, как ее заправить. Какой-то... Научи меня. И я не знала, как от него отстать. Какой-то сомнительный пикап, я не знаю, что это да, такое. Он... Это... И я говорю, ну, молодой человек, я не хочу с вами знакомиться. Стой. Не пугайся. Вышел из магазина, думал, в какую сторону повернуть, и мимо меня прошла миленькая девочка. Спасибо. Ты мне понравился, и я решил тебя догнать. Сергей. Очень приятно. Ты идешь куда-то в сторону МЦК? Женский рай. Женский рай? Что такое Виктория. женский рай? А, Виктор, Точно. То есть ты так зашифровала, думала, я пойму. Я ну, знаю. Мы так что... их называем. Да. С подругами. Я знаю, что все девочки любят Виктория Сикты, там очень вкусные по цветам вещи, яркие. А, слушай, я. У меня есть буквально 10 минут, я собирался попить кофе. Ты можешь присоединиться. Кофе? Я кофе. только что просто пила. Ну, за компанию тогда чай давай пойдем когда а ты учишься на втором курсе Нет, первый курс, первый курс? Да. меня не посадят есть 18 Просто, как это доработать ты учился в коллите Ты поступил на какую-то техническую специальность? Короче, Я поступила на дизайн. Строгановку, если ты знаешь, что Это дизайн какой-то? Нет, э, Строгановка — это вуз Долженственное. Ну, где-то здесь на Соколе, короче. На Соколе? Да. И, короче, я поступила на керамику, и мне это не понравилось. Mm. Уже... То есть, вообще, керамика — это что-то связано... Это свя... вообще не связано с тем, с чем я хочу работать дальше. Я ушла. Ты ушла, ну молодец, кстати, многие, так знаешь, по течению плывут и типа да, куда да. поступили, там и учатся, Им мне нравится по мне работать всю жизнь, там, где им не нравится. Первое впечатление, если тебе что-то понравилось во мне или ты что-то заметила. Ну, если я с тобой сила печаль, значит, мне понравилось. В основном я не Ты часто знакомишься на улице? Слушай, я не часто знакомлюсь на улице, но своей предыдущей, я просто узнал, что это работает, со своей предыдущей девушкой, с которой мы встречались уже вот, мы ну, больше года встречались, я познакомился вот так. Тоже на улице? Да, тоже на улице. И причем это было в Медведково, короче, где-то там вот ближе к дому, там вот. То есть, и я просто, ну, раньше не знал, что так можно, но в какой-то момент, когда в твоем окружении нету девушек, которые тебя бы привлекали, интересовали, знаешь, есть люди, которые, ну там вот какая-то девушка, там, ну там, пока пили, вот что это такое, там, с ней там, типа, поживу какое-то время, потом найду получше, вот это вот Мне ужасно. Не ужасно. Не а зачем? так так думают многие парни, которые не могут так, найти себе. Девушки тоже? Да? Да. То есть перезимовать, найти себе парню на зиму. Ну, потому что некоторые не могут ходить одни. Им нужно какое-то. Без разницы, кто ты с ним не проведешь жизнь, но ты, ты я не знаешь. Типа ты с кем. У меня была такая подруга, она реально. Она расставалась и сразу же за день находила себе кого-то и встречалась опять, и вот так что у нее было прям по месяца, потом опять она с кем-то плавала. Не, ну может ей нравилось, не знаю. Нравится. Ей нравится? Как бы не все равно. В как бы, смысле, ей не все? Ей. ей. Ей все равно на него как бы но ей как бы нужно это что -то. и часто походит на улице ко мне вот, с очень странными вопросами мужчина типа он мне недавно подошел и сказал вот я расстался с девушкой у меня фунтевальная типа, кровать и я не знаю как ее заправить какой-то научи меня я не знала как этим от отстать какой-то сомнительный пикап я не знаю что это да, такое но, это я говорю молодой человек я не хочу с вами знакомиться а реально меня оскорблять потом очень сразу Слушай, э, не пойми меня неправильно и не посчитай меня вот таким извращенцем, который к тебе подходил, э, хочу задать тебе личный вопрос. А, когда у тебя в последний раз был секс? У тебя просто такая сексуальная энергетика, я не понимаю, с чем это связано. Вот. Примерно, я же не это. Ну, год назад. Год назад. Да. Блин, ну, наверное, с этим и связано, потому что. А, от... ну, я просто запитаю. Давай, это... чашку. Я уже... Никаких сложностей. Ну, по... ну, сложно найти нормального парня, ты имеешь счета? Ну, ну да, с кем-то не захочется. Ну, Короче, я это учу, я, спрошу, у меня Напиши себя, ты говоришь, что ты сейчас не работаешь, да? И учишься. Ты Настя Йок. Настя Йок. Нет. Настя, которая. Настя Ладно, мне уже пора бежать, было приятно пообщаться, я тебя наберу где-нибудь в среду, позову куда-нибудь, где более спокойно. Давай. Пока. Пока. Засняли для вас очередную свиданку с переходом на сексуальный контекст. Видишь, девушка смело ответила, когда у нее был секс. В принципе, что вам еще сказать? Не бойтесь, подходите приходите на наш бесплатный мастер-класс ссылочка будет в описании по знакомствам и свиданиям неважно какой у вас уровень мы дадим вам советы абсолютно бесплатно подписывайтесь на канал ставьте лайк до новых встреч!